Веруете ли вы в Господа нашего Иисуса Христа? Бесы тоже веруют и трепещут. Но задавал ли ты хоть когда-то сам себе вопрос, а почему ты веруешь в нашего Господа Иисуса Христа? Потому что тебе доказали или потому что все веруют? Хорошо, а если все будут верить в говорящего и летающего слона и что только в нем спасение? Ты тоже в это поверишь, потому что все в это верят или потому что тебе докажут, что такой слон действительно существовал. Но вера в то, чего ты не знаешь, она тебя не спасет. Тебе нужно знать Иисуса Христа лично. Тебе нужно встречаться с Иисусом Христом, тебе нужно слышать Его голос. Твоя молитва, она должна быть диалогом, а не монологом. Ты должен встречаться в молитве с Иисусом Христом, ты должен переживать Его присутствие, ты должен знать Его, а Он должен знать тебя. Только такая вера, она может тебя спасти. А вера в то, чего ты не знаешь, вера в то, что тебе просто доказали или потому что все верят, такая вера тебя не спасет. Тебе нужно знать Иисуса Христа лично. Конечно вы можете возразить и сказать, ведь Иисус Христос сказал Фоме, что блаженны не видевшие, но уверовавшие. Но ведь Иисус Христос говорил о физическом зрении. Но когда ты молишься, ты должен духовно встречаться с Иисусом Христом, ты должен переживать его присутствие. Я не говорю, чтобы ты физически его видел. Но ты должен встречаться с Иисусом Христом, ты должен слышать Его голос, ты должен знать, что тебе нужно делать, чтобы тебе исполнить волю Отца Нашего Небесного. Иначе никак, потому что вера она происходит исключительно от слышания голоса Божьего. Если ты не будешь слышать Его голос, если ты не будешь встречаться с Иисусом Христом, то у тебя и не будет веры. Ты никогда не сможешь уверовать по-настоящему в Иисуса Христа. Ты веришь в то, чего не знаешь. Ты веришь в то, что верят все или потому что тебя просто доказали, но ты так никогда и не родился свыше, ты так никогда и не повстречался с Иисусом Христом, а тебе нужно с Ним повстречаться, тебе нужно родиться свыше, чтобы слышать голос Божий, чтобы исполнить волю Отца нашего Небесного. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, наследует Царство Божье, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вот что сказал Иисус Христос, тебе нужно слышать голос Господа, просто верить в то, что тебе доказали, или потому что все верят, тебя это не спасет. Такая вера не спасает, ибо бесы тоже веруют и трепещут, и их это не спасает. Хочешь исполнить волю Отца нашего Небесного, тогда прекрати грешить, начни жить свято, внимательно слушай голос Духа Святого и исполняй все то, что Он тебе повелит. Иначе ты не сможешь наследовать жизнь вечную, иначе ты попадешь в ад, где вечная погибель. Исполняй волю Божью, чтобы тебе наследовать жизнь вечную.